строим яйцо. Для этого выбираем комплексное заполнение, выбираем эллипс, делаем укол в центре, удерживая клавишу Ctrl, следующий укол три клетки право и три с половиной клетки вверх. Клавиша Enter. Выделяем, дублируем Ctrl D красим в другой цвет. Удерживая клавишу Shift, за маркер изменяем по ширине на две с половиной клетки внутрь. И за верхний маркер поднимаем на пол клеточки. Щелкаем в стороне, выделяем все, правой клавишей формирование объединить. Нажимаем клавишу 0. Нажимаем клавишу H, выделяем точки, некоторые удаляем или добавляем, изменяем форму, чтобы она была похожа на яйцо. Щелкаем в стороне, выделяем, дублируем Ctrl D, красим в другой цвет, правой клавишей трансформирование отразить горизонтально. Два объекта выделяем. Ctrl-A, правой клавишей, формирование, объединить. Дублируем Ctrl-D, красим другой цвет. Удерживая клавишу Shift, за маркер изменяем размер. Стрелочкой двигаем вверх. Выделяем все, правой клавишей, формирование. Кнопка нижний и верхний. Сразу определяемся с размерами, потому что в процессе изменения размера настройки могут изменяться. Поэтому выделяем, задаем размер, например 80 мм, клавиша Enter. И выбираем плетенный шов. Стишки не видны, так как они очень длинные. И для их просмотра ожимаем кнопку автоскачок. Покрасим цвет, например, желтый. Правой клавишей по значку плетеный шов. Видим параметры. Задаем по своему вкусу. Выбираем строчку. Выбираем эллипс. Делаем укол по центральной оси нижний край верхний клавиша Enter делаем окантовку строчкой по контуру выбираем ножик разрезаем по границе клавиша Enter щелкаем в стороне выделяем верхнюю часть и удаляем выделяем нижнюю часть и заполняем контуром плетеный шов. Задаем нужный параметр. Нижняя часть будет вышиваться первой, поэтому переместим ее вверх. И также покрасим в желтый цвет. Нажмем клавишу нолик, Выделение. Щелкаем в стороне. Выбираем строчку. Удерживаем клавишу Ctrl. Делаем укол слева, справа и внизу. Клавиша Enter. Выделяем плетеный шов. Задаем свои параметры. Красим золотой цвет. Отразить копии по горизонтали и вертикали. Делаем укол. Получаем своеобразный крест. Которые помещаем по центру. Щелкаем в стороне. Выделяем нижние элементы. И удлиняем вниз. Щелкаем в стороне. Выделение. Эллипс. Красный цвет. Наносим. Кружочек. клавиша Enter. Выделение. Правой клавишей. Формирование. Комбинировать. Нажимаем клавишу AS. Получаем определяющие точки, которые можно двигать и изменять форму. Правой клавишей размножаем. Выбираем элементы. Включаем плетеный шов для замкнутых фигур. Объект. Можно выделить. Нажать клавишу «Аз». Изменить форму. В зависимости от формы, заполнение может смотреться по-разному. Выделяем каждый объект и задаем ему отдельные параметры. Выбираем строчку, выбираем зеленый цвет, наносим стебельки. Клавиша Enter. Клавиша Enter. Также наносим листочки. Клавиша Enter. Клавиша Enter. Выделяем зеленую группу и выбираем плетеный шов по контуру. Изменяя параметры, для каждого элемента получаем нужный эффект. Например, это листочек. Изменяем длину хорды, плотность. Нажимаем клавишу H. Изменяем еще форму. Щелкаем в стороне. Выбираем следующий объект. меняя форму. И другие параметры. Имитируем листочки. Если Сибирьки нас устраивают, Мы их оставляем. Выделение. Щелкаем в стороне. Выбираем строчку. И нанесем ее произвольно. Клавиша Enter. Выделяем. Заполняем. Плетеным швом. Изменяя параметры. Получаем нужный результат. Задаем цвет. Изменяя размеры, параметры, разбивая длинные строчки на более короткие, конвертируя, применяя дизайн в различных видах творческой деятельности. Например, вышивка слева на обыкновенные ткани, справа фелд. Вышивка может выполняться в виде шеврона. И за ней слева бумага для детского творчества, справа картон. Один и тот же дизайн в различных исполнениях и на различных материалах. Дизайн можно использовать в интерьере. Например, выполнить нитками макраме или в архитектуре, например, на стене дома.